Возможность заработать у вас на детском костюмчике. Не забывайте про бонус. К сожалению, те, кто не успели оплатить до 19 апреля, теряют шапочку. Но у вас остаются брючки и джемпер-парус. Про джемпер расскажу в следующий раз. А у нас сейчас с вами брючки. Они пропадут 26 апреля. Брючки на памперс на малышей. Изящные, нарядные, интересные. В розовом цвете будет комплект для девочки. В голубом для мальчика. Можно провязывать абсолютно любом цвете. И даже если у вас нет ребенка, продавайте по представленным образцам. Вяжите, у вас обязательно будут клиенты. Помните, успевает тот, кто быстро думает. Все в наших руках.